Сейчас смотрите в режиме видеозаписи, Вася. Вы в режиме видеозаписи. Их Найн. Дип полиция, Их. Так, как же их? Длинный, давайте. А, что Длинную короткие, давайте короткие. сейчас сначала. Длинные, же, они, как короткий? Вот сюда же сейчас пойдет сюда. Знаете, крыль, четыре, да, пуска будет. Парю. Парю, да. Парю, что, В Я вас снимаю на видео. Ну, да, Давайте Подожди, не торопись, да я сниму на этот, на видео, как то это я еще. еще... Дам... Верно. Все, вот ее и дать, вот 12 Потом уже вывод, да, Пополам, здесь добавить брак. Хе. Не, не сядет. Очень плотно Давай пока подадим подниму. Верк, сам, Можно вверху вверху. Надо. Верк, Снять счастливого владельца, обладателя этой чудо-бани. Улыбка. Наталья, вот так, этот говорить. туалет снимать не надо. Да посмотри там, слушай, это что там такое? Куда это они? На А, это душ, а я еще думал, думал. Слушай, а я зашел. А? а? Не, не, не могут. Так, доску. Андрюха, Андрюха, еще. доску, доску. Давай хоть не уроните, на ход. Давай на Давай на ход. на ход. на ход. на ход. Давай на на Давай на на на вот так. Вот так вот а Давай, поехали туда. А, а это не сюда бревно. Сюда. А вот иксовую вот туда. А -а -а. Поехали. Вот, да что ж ты мелькаешь, то та без конца тут все в объективе. -то. Выйди да, же ты, выйди. Понимаю. Работаю. Вот так, ну, вот, вот так же он их сюда на угол вот находится. Оттуда, так, не, вот отсюда, да, не, не улететь бы мне туда Сейчас под откос не не не взять не мы просто так поставим Хильфа ну, давайте еще чуть-чуть чуть-чуть для чашки что держи там Сейчас, Не, правда здорово? Не, Очень вообще. Прима! Класс! Весьмоген <соцентричный> дан! Блин, маленький брен, плохо ходить. Вот эти. Че, он Сейчас эти, что дают как? Да. Это, вот, уже тут, Видите, давайте. Подождите, Мы только прибежали, что-то сюда. Андрей, держи. держи. Что? Как я, как я что? Наход сюда, на нас. Э -э! А. За, подожди, вот, задастся, на себя. Вот, в маски, в маски. Я не застаю зато. хочешь, Говорим, плохо будет. Верно. А, ну, если только до снимите. Для для... Я, я вот так делаю сюда. Раз. Вот так вот. И все, ложим. И все Раз, пусть вообще Нет, а, как... правда, чома? Чемоум? Ч Давай я Сейчас я снимаю еще пока. Сейчас чопик еще положим, чтобы вынос. Просто... Блин, тяжело.